Привет! Я периодически в самых обычных вещах могу видеть что-то необычное и связывать это с маркетингом. Оно как-то само собой попадается мне на глаза. Вот в этом видео я хочу разобрать такую тему, как синдром лахтера, еще можно сказать синдром швейцара. Есть еще смешное название генерал калитки. Короче, такой синдром маленького начальника. Это сейчас очень ярко проявляется, и я уверена, что вы с таким тоже сталкивались. Вот В этом видео мы разберем, что это за синдром и как и в каких ситуациях он может оказывать негативное влияние. Итак, поехали! Синдром бахтера, либо синдром маленького начальника, это психологическая особенность, стремление маленького человека максимально воспользоваться своей маленькой властью. Ну, например, что могут делать такие люди? То есть вот закрыть и не пущать, максимально создавать какие-то бюрократические преграды, заставлять людей собирать кучу справок, придираться к любой мелочи. То есть вот это то, что делает такой человек для того, чтобы компенсировать мало значимость либо ничтожность той должности, которую он занимает. То есть это такая попытка самоутвердиться. Почему синдром вахтера, либо синдром маленького начальника стал очень ярко проявляться именно сейчас? Потому что периодически сегодня вводятся всевозможные ограничения, связанные с карантинными условиями, и появились люди, которые должны следить за соблюдением определенных норм. Ну, Например, количество людей в помещении, чтобы люди, которые заходят, чтобы они все одели маски и так далее. И вот люди, задействованные в этом процессе, они как раз и получили власть есть то есть они имеют право давать указания, они имеют полное право не пустить, если эти указания не были выполнены. И вот в этом процессе как раз и задействованы охранники, вахтеры, младший обслуживающий персонал. И сегодня вот этих людей можно встретить на входе, например, в компании, организации, там, где их раньше никогда не было. Ну, например, на входе в кафе, либо в какой-то магазин, либо в супермаркет. Понятно, что все люди разные, и не у всех будет проявляться вот такой синдром вахтера. Можно встретить очень много примеров, когда на входе стоит приветливый человек, вежливо просит подождать и с пониманием отнестись к тем условиям, в которых сегодня работает бизнес. Синдром вахтера будет проявляться у людей, у которых есть нереализованные амбиции, нереализованный потенциал, и вот они почему-то занимают вот такую маленькую должность. Почему у них так в жизни получилось, это уже совсем другой вопрос. И у каждого на этот счет будет своя собственная история. Тут необходимо обратить внимание на другое, что человек с синдромом вахтера, который неожиданно получил власть, он будет ей Пользоваться. Он может надменно разговаривать, разговаривать грубо, давать приказы, смотреть на людей сверху вниз. То есть вот он пытается как бы компенсировать свою ничтожность, свою вот такую маленькую должность. И он все это делает неосознанно. Если попытаться такому человеку сделать замечание, попросить его поменять тон, то он искренне может не понять, о чем его просят, потому что он будет считать, что он выполняет свои и даже вот использовать такие аргументы, а как я должен разговаривать, если вот они не выполняют мои приказы. Почему я решила поднять эту тему и при чем здесь маркетинг? Не так давно рядом с одним магазином я наблюдала одну ситуацию. Если в общих чертах в этом магазине объявили акцию, дали очень хорошие скидки. И это сработало, привлекло покупателей. И вот рядом с магазином собралась очередь. Я наблюдала за охранником, который стоял на входе, я наблюдала за его поведением. Так вот, где-то минут за 15 он буквально разогнал человек 10 потенциальных клиентов, которые просто развернулись и ушли. Потому что он просто по-хамски с ними общался. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете придумать классную маркетинговую компанию, дать хорошие скидки, все продумать, но какой-то младший обслуживающий персонал может просто взять и все испортить. И проблема в том, что это невозможно выяснить, если сидеть вот у себя в офисе на своем рабочем месте. Выявить это можно только одним способом, если идти ближе к клиенту, идти в зону обслуживания клиентов и смотреть, что на самом деле там происходит. И можно с удивлением обнаружить, что, например, персонал по уборке, ну проще говоря уборщица, тоже обладает, допустим, синдромом маленького начальника и рассказывает посетителям, магазина, где ходить, где не ходить, что нужно подождать и так далее. Можно с удивлением обнаружить, как на самом деле работают администраторы, либо продавцы-консультанты, то есть вот это все можно выяснить только в том случае, если идти именно в зону обслуживания клиентов и смотреть, что же на самом деле там происходит. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, что синдром вахтера будет в прямом смысле слова зашкаливать, если речь идет о государственных структурах и организациях, куда люди вынуждены обращаться, чтобы решить какие-то свои вопросы. Здесь проблема основная в том, что это монополия. У нас очень часто нет выбора. Если в случае с магазином мы можем развернуться и уйти, то здесь мы вынуждены обращаться именно в эту организацию, чтобы решить какой-то свой вопрос. И вот человек, который страдает синдромом актера, он прекрасно понимает, что у вас выбора нет, и он будет использовать это по максимуму. То есть это может быть и надменный тон, и хамство, и так далее. То есть он будет максимально самоутверждаться и компенсировать свою ничтожность. И сделать с этим что-то очень сложно. То есть единственный совет, который здесь можно дать, это когда мы вот Планируем идти вот в такую организацию, просто себя настроить на то, что придется столкнуться с чем-то подобным и просто закрыть на это глаза. И все, и больше никак, ни о каком сервисе, ни о клиентоориентированности чаще всего в государственных организациях речь не идет. Как синдром вахтера может проявляться в бизнесе а там это тоже можно встретить допустим какой-то отдел структурная единица начинает создавать бюрократическую процедуру и тем самым тоже повышать свою значимость повышать свою важность источником может быть кстати всего лишь один человек допустим руководитель отдела который вот и создает вот такие вот какие-то процессы здесь причина та же самая это нереализованность вот за счет этого появляться какие-то требования как нужно подавать документы на подпись как нужно особым образом документы оформлять такие люди могут придумывать себе какой-то особый график работы когда к ним можно подходить когда нельзя и так далее то есть это все то же самое на самом деле в больших компаниях такое может встречаться что вот есть такие вот люди страдающие синдромом Бахтера, и это может выражаться в виде даже целого отдела тут вопрос в масштабах трагедии и чтобы это вот не зашкаливало и все-таки не мешало работе. Если еще говорить об актерах, охранниках, то еще может быть такая ситуация, что компании арендуют помещения в бывших НИИ, каких-то институтах, где вот на входе есть охранник, который может проявлять себя во всей красе. Вот у меня в жизни была ситуация, когда мы шли с партнерами в офис на встречу, вот на входе был как раз такой охранник, который с очень большой неохотой оторвался от кроссворда, который отгадывал, еще рядом с ним была такая недоеденная булочка, и вот он очень медленно выписывал пропуск, ну и какое он создавал впечатление, вы сами понимаете. И проблема в том, что миновать как-то эту процедуру не представлялось возможным. Это, конечно, очень печально. А, вообще, если говорить о людях, которые страдают синдромом вахтера, то это, как правило, очень токсичные люди. И здесь правило такое, от них нужно избавляться, либо стараться так, чтобы они как можно меньше влияли на вот выполняемую работу, то есть стараться с ними не работать. Очень важно, чтобы такие люди не были задействованы в процессе обслуживания клиентов, вообще в работе с клиентами. Помните, что вот один такой человек с синдромом маленького начальника может испортить всю идеально продуманную сделанную маркетинговую кампанию. то есть он может просто взять и все испортить. Вот это вот самое важное, что нужно помнить, это очень токсичные люди. Поделитесь в комментариях, встречайтесь ли вы с синдромом вахтера в своей жизни, как вы с этим взаимодействуете